Быть защитником в суде. Каждый гражданин Украины может быть защитником в суде, любого человека который нуждается в юридической помощи. Ниже приведены статьи Уголовного процессуального кодекса Украины Конституции Украины Гражданский кодекс Украины, которые вам помогут быть защитником в суде. Сначала вам нужно заключить договор с человеком, которого вы будете защищать и попросить суд принять постановление, где указано, что вы являетесь защитником данного лица. Согласно части 1 статьи 8 Уголовного процессуального Кодекса Украины уголовное производство осуществляется с соблюдением принципа верховенства права, согласно которому человек, его права и свободы признаются наивысшими ценностями и определяют содержание и направленность деятельности государства. Согласно части 1 статьи 9 Уголовного процессуального кодекса Украины во время уголовного производства суд, следственный судья, прокурор, руководитель органа досудебного расследования, следователь, другие должностные лица органов государственной власти обязаны неуклонно соблюдать требования Конституции Украины, настоящего кодекса международных договоров, Согласие, на обязательность которых предоставлена Верховная Рада Украины, требований других актов законодательства, согласно статье 59 Конституции Украины каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. В. в случаях, предусмотренных законом, эта помощь предоставляется бесплатно. Каждый свободен в выборе защитника своих прав. Согласно части 2 статьи 27 Конституции Украины, каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств. Согласно статье 626 Гражданского кодекса Украины, понятия и виды договора, заключили гражданско-правовой договор с человеком, которого вы будете защищать. Далее просим суд постановлением подтвердить, что такое соглашение существует, что вы являетесь защитником его прав на основании Кодекса Украины.